всем привет на связи кузнецов никита вы смотрите канал настольный теннис для всех погнали в этом видео я хотел разобрать такой элемент как быстрая подача с боковым вращением в своих видео я уже освещал быструю подачу но это несколько видоизменена и и думаю, что она будет полезна как игрокам начинающим, так и среднего уровня и уже крепким середнякам. Давайте посмотрим видео и подробно разберем, какие движения выполнять должны руки, движения ногами и в какие зоны выполнять данную подачу. Посмотрите, фактически здесь, на этом видео, вы выполняете движение, как такой мини-топс, то есть у вас локоть здесь работает в роли шарнира, точки опоры и вы делаете такое движение покасательное, резкое для того, чтобы закрутить мяч Конечно, вид нашего пола в спортзале оставляет желать лучшего, на самом деле это секретная советская разработка, он шикарный, не скользит и на нем приятно двигаться. А теперь по поводу работы ног. Посмотрите, я снял вид сзади, как должны работать ноги при условии, что вы будете атаковать после подачи справа и вид сбоку работы ног. И также э, работа ног при условии, что после подачи вы будете выполнять топ спин слева. Посмотрите, что правая нога выходит вперед, также вид сзади и сбоку. И в конце я хотел бы дать пару советов, каким образом лучше исполнять данную подачу. Первое. Смотрите, в какой зоне стола находится ваш соперник. И, исходя из этого, вы уже можете подавать ее либо там в левый угол, в центр, вправо, косу То есть это зависит от того, какой стороной сильнее играет ваш соперник, чтобы вам сразу не нарваться на сильную атаку. То есть здесь необходимо анализировать то, как говорят, что летит к вам с обратной стороны. Хотел бы порекомендовать для наилучшего результата в выполнении этой подачи, приходите перед тренировкой, либо после тренировки, а лучше до и после, тренируйте по 10 минут данную подачу, и она у вас будет получаться на должном уровне. Если это видео было полезным для вас, пишем комментарии, подписываемся обязательно на мой канал и нажимаем на колокольчик, чтобы быть в курсе всех последних видео на канале. До новых встреч, на связи был Кузнецов Никита, всем пока!